новинки фонтаны декоративные для сада, изготовленные под текстуру дерева, камня, бересты, с кувшинами или в виде колонки из влагостойкого композитного материала. Для функционирования фонтанов необходимо электричество и вода, которые наливается в специальное углубление. Для размещения и установки фонтанов подходят ровные площадки у беседки, зоны отдыха, водоема, пруда или же наоборот на открытых взороучастках. участках. Такие водные элементы увлажняют и освежают воздух, оформляют и декорируют ландшафт, создавая эстетическое удовольствие. Следите за новинками этой весной и летом, оформляйте заказы заранее, подписывайтесь на наш канал на YouTube «Фабрика Ковки», «Садовая мебель и декор».